«Кто пасется на лугу» – книга из серии «Чудесенка». С этой книжкой ребенок сможет послушать веселую песенку и почитать сказку.